Бой, скорее всего, будет в конце лета, вот. также в Америке пройдет, там охват показа где-то 50 миллионов смотрят бои, как вы сказали, вот. к сожалению, с нашей страной пока сложно сравнить это, вот. но мы работаем над этим.